Всем привет! С вами снова интернет магазин Водолей, и сегодня в нашем обзоре реле давления для однофазных насосов э, Иба и Амнигена. Оба реле имеют присоединение к внутреннюю резьбу 1,4 4 дюйма. На Омнигене она фиксирована, на Иба имеется накидная вращающаяся гайка. Визуально оба реле, в принципе, одинаковые, и ну и по характеристикам они полностью идентичны между собой. По качеству у нас эти реле сами по себе уже отслужили долгие десятки лет на многих станциях. Срок службы такого реле порядка 5 лет в зависимости от условий эксплуатации и нагрузки. Подключение у них стандартное. Две клемные площадки. Подключение земля. Если внимательно присмотримся, видим лайн и лайн. И продолжение лат-лат, то есть лайн-вход насоса и два контакта-выход, то есть на двигатель. Я обычно подключаю от входа ближе два сюда эти и два сюда эти. Ну, кому как нравится. То есть здесь контакты открыты, мы их видим как состояние самих контактов, так и видим, что мы подключаем. То есть фаза идет, здесь переподключается, пошла, ноль идет, переподключается, пошел. Или наоборот, значения не имеет. На этом реле то же самое. Что касается настройки. Заводская настройка этого реле 1,4 бара включения, 2,8 бара выключения. Управление этими реле стандартное, как для любого реле. Две гайки, давление... Включение насоса регулирует и разницу дельту между давлением выключения и включением. То есть гайку зажимаем, увеличиваем показатели давления включения и отпускаем, уменьшаем. То же самое касается гайки разницы давления. Зажимая гайку увеличиваем разницу, отжимая гайку уменьшаем разницу между давлением включения и выключением. Такие вот, в принципе, простые хорошие реле. Средняя цена порядка 9 долларов. На рынке они представлены широко и, в принципе, есть везде. Так что, вот такой реле. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.